Всем огромный привет! За окном царит невероятно сказочная атмосфера. Дома так тепло и уютно, и вкусный аромат мандарин все это придает новогоднее настроение. А команда «Универ подготовила для тебя самые актуальные новости этого дня. Итак, сегодня в выпуске. Вопрос образования самый важный. Рустам Миниханов и Антон Силуанов посетили КФУ. Тема «Стоит обсуждения В КФУ изучили современное исламское право и экономику России. Казанский федеральный продолжает принимать у себя важных гостей. На этот раз в Институт управления экономики и финансов прибыли президент Татарстана Рустам Миниханов и министр финансов России Антон Силуанов.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 И это тоже это очень приятно, что теперь студенты учатся в новых в современных корпусах, новых современных аудиториях. Это тоже очень.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 17 декабря в Казанском университете состоялось открытие шестого международного форума «Ислам в мультикультурном мире. Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой.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 В 1807 году была основана Казанская школа востоковедения профессором-христианом Мартином фон Френом. Мы считаем его одним из основателей. Казимбек, безусловно, ну, большая плеяда ученых российских и немецких и из других стран приняла участь в создании школы. В 1855 году в Казанском университете было прекращено преподавание восточных языков. Профессора, преподаватели и студенты восточного отделения Казанского университета были переведены на факультет восточных языков Петербургского университета. В итоге отделение восточных языков было восстановлено лишь в 1997 году. Наша страна богата не только культурным, но и межконфессиональным составом. На территории России проживает более 190 народов, число которых Входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. Каждый из представителей имеет свою культуру и религию, которая является самой сокровенной частью человека и дает ему возможность верить лучше, быть частью своего народа, несмотря на расстояние. Именно Муфти Шейх Равиль Гинудин стал во главе движения от имени российских мусульман, мусульманских деятелей, что в многорелигиозном, многоконциональном, многонациональном государстве невозможно навязать.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 Зимняя школа исламского права и экономики КФУ развивает многовековой опыт вуза как образовательного и исследовательского центра востоковедения страны. Какие вопросы и проблемы стали актуальными в этом году, расскажет Аделя Шимилова. В Казанском федеральном университете торжественно открыла свои двери третья международная зимняя школа «Современное исламское право и экономика России». В этом году всем участникам школы предстоит обсудить правовые аспекты развития исламских экономических моделей благотворительности. Участие конфессии в решении данного вопроса требует дальнейшего предметного изучения, как с позиции права, так и с позиции духовной культуры. Применение данной взаимосвязи – это проблема, которая составляет предмет обсуждения на лекциях, практических семинарах и других мероприятиях зимней школы. В этом году школа посвящена вопросам благотворительности. Это не дань моде, это скорее необходимость, которая продиктована временем. Сегодня, когда мы говорим о формировании вообще исламской инфраструктуры российского общества, мы должны, конечно же, поговорить и о благотворительности как важнейшем элементе вот этой экосистемы. Программа школы является заслугой совместной работы представителей Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, Российского исламского института, Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации и, конечно же, полноценно раскрыть тему исламского права было бы невозможно без участия юридического факультета Казанского федерального. Каждому человеку присуще э, творить добро, творить благо. И э, если в ходе сегодняшних обсуждений э, выработаются определенные средства, способы, и э, действительно это сделает наш мир лучше, я думаю, что это будет очень важным итогом э, работы школы. Бесспорно, вера играет большую роль в жизни современного человека. Значение исламского права и экономики в общественной жизни неуклонно растет. При этом право не может не опираться на духовные ценности общества. Оно должно развивать и утверждать их. Безусловно, нормы мировых религий станут настоящей нравственной основой развития общества и государства. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универ Это свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета сегодня, расскажет наша традиционная рубрика веб ньюс Студенты Казанского федерального университета завоевали золото межвузовского турнира по бильярду. Второе место с отставанием на 5 очков оставили за собой студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета. На отделении татаристики КФУ наблюдается рост числа иностранных студентов. По словам директора Высшей школы татаристики и тюркологии КФУ, программы школы вызывают большой интерес у будущих специалистов из Турции. Стартовали очные этапы премии «Студент года-2016». В офис Лиги студентов поддержать участников пришел представитель нашего телеканала, участник известного проекта «Громкие рыбы» Тимур Исмаев. Сценарист, ведущий клипмейкер и актер своих работ поделился полезными советами, которые помогут одержать победу. Атака на Акбарсбанк. По соцсетям и СМС распространяют панические сообщения о закрытии. Данная информация не соответствует действительности. Сирийские девушки снялись в календаре в поддержку российских военнослужащих. Каждая из девушек рассказывает историю о том, чем она обязана нашим военнослужащим. Жителям Казани покажут на стенах Кремля чемоданную лавстори и сон в новогоднюю ночь. Все желающие смогут посмотреть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекции на фасаде Кремля и даже оказаться участниками шоу. В Спасском районе Татарстана оживили Сталинградскую битву. Фестиваль исторической реконструкции собрал около 100 человек, которые в течение нескольких дней методом погружения учили историю военных лет. На Кубке конфедерации 2017 болельщикам запрещено делать фото, видео, аудиозаписи и делиться ими в любых социальных сетях. Перед покупкой билетов каждый болельщик должен принять лицензионное соглашение. В Казанском Кремле будут выбирать самого смешного снеговика. Работы принимается до 25 декабря. Каждый год число иностранных студентов КФУ увеличивается. Пятерым студентам из Китая предстоит пройти обучение по программе «Прикладная математика» и «Информатика». Чем примечательны эти ребята? Смотри подробнее в нашем сюжете.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 А на этом у меня все. С вами была Елизавета Евтефеева. Пока-пока.